Всем доброе утро, друзья. Для кого-то утро, для кого-то вечер. Так, у меня утро, так что доброе утро. А вчера я начала постригаловку. все таки душа по это не стерпела, как говорится, да? Смотрите, у меня здесь заросль, у меня здесь ходить нельзя только ползать. Если ползать буду, то что будет со мной после этого? Начала. Вот вчера, смотрите, сейчас время 4 утра. Пришла, да, постригать, потому что до 8 часов у меня будет время. А, и хочу обстригаловку сделать Нынче все, больше не буду Вот только это и все И хватит, и хватит, друзья Вот Астры мои, астрочки мои, красавцы Красаветы мои ну Вот, друзья, эту половину я доделала Помидоры собрала. Еще с этой стороны. Всем привет, друзья! Наступило очередное утро. И пришла в 5 часов, в 5 утра. И короче я вам хочу показать кое-что у нас опять прибавление. Маленький малыш появился. Нам принесли его. Вот нам дали. Принесла фрикадельки в супе. Я вчера суп с фрикадельками. И вот, которые дети не доели, я вот им принесла. Мелкому. На, на, на, на. Туда не лезь. И думаем, как его назвать. Это девочка у нас. Боняша, Так, малыш у нас. Вот, смотрите, что творит. Утренний туалет у него Ой, хвостиками играет, виляет. Они все троём спят. Все троем. Ну, а потом я его э, будем закрывать. Там есть место для щенка. Он будет уличный, он не будет дома. Но маленькая будет собачка. Да? Кушаешь, малыш? Вон как хвостиками виляет. Собаки, нам, нам собачки надо было. Собачку надо было. И вчера иду. Что-то у черненького глаз загноился. Не знаю, мусор попал, не знаю, что покапать надо ему, глазик. Вчера иду, щенка несу сюда, в сарайку. Он у нас один вечер дома спал. И это. Соседка такая, ну тебе еще и собаки не хватало. Я говорю, а что, жалко что ли? Захочу, я вообще жирафу принесу. Да, жирафу себе в "Хочу слона посажу. Хлюшок. Это мой хлебушок Она такая, у тебя и так там места нет Какая тебе разница, есть у меня там места нет Это мое Она у меня не была, чтобы так говорить И мы на днях пришли вечером Хлебушок с детьми А какой-то добрый человечек Ну там кресло выкинули что ли добрый человечек нам принес кресло и поставил именно сюда. У меня дети сидят, потом приходят, здесь сидят, надо туда занести поставить, а то здесь обосрут у меня куры все. Вот, ничего удобно так. Мне не буду сидеть. Так, я что в данный момент хочу огурцы сегодня собрать, не надо будет огурчики собрать и посолить сегодня. Каждый день что-то варю, варю, варю. Варю, варю, варю. Огурсы уже не собирала пару дней. Надо будет собрать. Эти сытые, они я вчера вечером им принесла. У них еще есть. Да? Бонька? Ты Бонька будешь? А? Боня будешь, наверное, маленькая тоже будешь. Один глазик у него, у него вон какой, играть хочет. Она маленькая игра, игривая. Вот тоже надо вот принести капельки. Вот трое Да, да, да, да, конечно, это надо погрызти тебе, погрызти надо. Игривый, игривая девчонка. Так, а я сейчас, пока утро наступает, хочу траву подергать у теплицы. Ну, смотрите, что у меня заросло. Выдергать сколько смогу, столько смогу. Надо надо поработать вот так мои гераньки ну, этот все весь цвету был весь цвету красопед а у меня еще такая роза есть точно роза розовитная а розовитная, роза говорю розовитная пеларгония розовитная красная есть, вот там она, и вот здесь розовенькая, она сейчас я ее сейчас заметила, нифига я думала, вместе вот так вот геранька цветет тоже это красная, красная красопетная, так что, друзья, размножаем, размножаем Ой, ну малыши, малыши. Бедненький, что-то приболел у нас. Не знаю, чего приболел. Что ему не нравится. Все. Так, детки мои кидают. Везде все. Так, утренний обход. Как вы знаете, утренний обход. Здесь пару капусточек я взяла. Ну, классно. Капуста мне очень понравилась. он такой прям... Тверденькая, хорошенькая. Картошка заросла, не хочу даже туда смотреть. Все заросло. Ну, ладно. Растет и ладно. Растет, цветет и пахнет, как говорится. Что, малыш? Ой, глазик-то у тебя закрылся. Надо капнуть, принципе, Забыл капли -то. Чистить надо. Так, теплицу пока не открою. Пока прохладненько. Ну что, в принципе, все. Вот семена надо будет, укропа собрать, чтобы на капусту солить. Это потом. Сейчас. Че, малячи? Малячи какие вы, маленькие малячи. Малячи. Боня. Боня. Бонечка. Боняша. Боняшки играет у нас. Вчера плакала, плакала, а сегодня не плачет. Да. Ой, Бонечка, как я люблю собачек. Я очень собачек люблю, очень. особенно маленьких. У меня маленьких сколько было? Две только. Кика была, Боня была, да, да. Кикочка была у меня. Кика. А ты моя маленькая. Ты играть хочешь? Играть хочешь? Да. Еще ручит ведь, лает. Вчера полаяла малышка. Они же маленькие такие, дикенькие, А мне нравится. Ну все, друзья, как я и хотела, сделала 8 часов утра. Сейчас хозяйство накормлю и рвану рвану домой, как обычно у меня, вот с утра пораньше. Потише сделаю. Так, сейчас я вам покажу, проведу обзор. До этого я засняла, было вам, помните? Так. Ну что, благодать? Теперь Викторию надо поправлять, пересаживать, где, где не взошло, где задавило. Надо будет обрезать, листья, такие старые, вот такие здоровые. У теплички убрала, здесь чистота, красота. Теперь там, потом там, везде, потом там за у Виктория, вон, где Астра, там тоже есть. Ну, дня два это я уберу, все сделаю чисто, красота. Так, вот моя, мои помидорки висят, растут. Слава богу, все хорошо. Я через день помидоры поливаю. Есть у меня вот эта красота, благодать. Это, видимо, домашние, декоративные. Я его пересажу потом и домой унесу, пускай растет дома. Он, он за лето вот столько вырос, только. Смотрите. Помидорки такие прикольные. Вот такие красопутки. Красопульки. Так. Ну чё. У меня мешок еще здесь лежит. И не убирала. Не убрала еще. <смех> Помидоры все цепляют меня. Надо будет вот перец. Фиолетовый. Потом у меня он желтеет потом покраснеет а, оранжевый будет и покраснеет тоже декоративно я его потом дома посажу пересажу пускай красота растет Помидоры растут но вот здесь прибрала отеплится там опять на той стороне не смогла потому что нет нам домой обязательно бежать домой надо бежать бежать домой надо так, огурцы здесь выдернула, парочку. Убрала. Все, они не нравятся. Перчик, мусор убрала. Перчик. Офигительно у меня перчик. -минчик. Но он у меня раньше и рос хорошо. Вот года три он мне плохо что-то показывал урожай. Видимо, от семян зависит. А я вот нынче выписала, и красоту мою прислали. Она растет. Вот эти зелененькие, светленькие, они стают вот такими красненькими. Красопоты. Вот листья надо убирать эти. чтобы не мешали. Тоже все краснеть начинает. Все, все разом покраснеться вот это... Ой, как же тебе тяжело держать-то. Ой-ой-ой. Как же ему тяжело. Он весь опалился. Пифагорчик мой, я его на семена оставлю. Он всегда много урожая дает, смотрите. Краснеет тоже весь. Вот это обязательно урожай оставлю. Тоже всегда много здесь перчика дает. Вот этот тоже на семена оставлю. Обязательно я его оставлю. Мне так он понравился. Он такой длинненький, как это... Бананы какие-то висят. Классные. А, вот здесь. Три перчика, которые не дают урожая. Это мальчики, наверное, у меня. Ну, зато рядом с мальчиками сколько девочек выросло. Так, вот. Смотрите, как банан. Только красный банан. На нем тоже очень много перцев висят. Я его на семена оставлю обязательно. Мне нравится. Вот, смотрите, снизу все видно, сколько на нем висит. Грозди, грозди перца. Вон как де дерево. Как дерево. Сколько цветочков еще. Еще бы одно такое лето. Ох, у меня урожай это будет. Ну все это на семена я оставлю. Друзья, все оставлю. Вы-то чего за мамка все бегаете? Так. Огурцы собрала два ведра. Сейчас буду солить. Пяник бана... Банок 5 трехлитровых. Засолю просто огурцы. И сделаю ассорти. Банки 2-3. ассорти Обязательно. Так, ну что, друзья. Все, я домой погнала. Потом дома засниму, покажу вам сколько чего вышло. Ну, в принципе, как-то так. У меня еще герань спрашивают сегодня. Вот гераньку сейчас вот отнесу. Я же выставила свои цветочки на продажу отростками. Срезом я продаю 100 рублей одна штучка. Срежу сейчас и э, спрашивают э, купить. Я их размножаю разные-разные. Вот у меня еще там обалденные растут. Так что, друзья, я теперь пеларгонией занялась. Пеларгонией на продажу Потом, может быть, даже, дай бог, будет здоровье, с суккулентами займусь. Смотрите, два котенка чистятся, сидят на пару, на солнышке. Не надо пугать, потихонечку Аха, аха, ну ладно, не буду, не буду мешать вам. Так что, друзья, все со, со своего огорода продаю, продаю, продаю. Есть доход, это хорошо с огорода. Это очень хорошо, доход должен был с огородела показать, вот мне, еще здесь надо будет завтра обрывать, обрывать все это, у меня Андрей на выходных приедет и как раз по посвободнее буду, ну то есть от детей, я подольше могу в огороде побыть, да и в сад надо съездить, в саду у нас сливы опять, сливы, сливы собрать, я здесь панок компота сделала слив и вот еще надо сделать. Тыковки мои, тыковки мои, красопеты мои. Трава тоже, трава кругом, трава. И без травы никак. Тара Она же тоже расти хочет. Люблю тыкву. Вот эту полюбила. Я ее, какая маленькая она у меня. Какая маленькая. Тебе расти надо, малышка. Вы знаете, я со всеми Разговариваю, всех влажу. Они же живые. Ай, кабачки надо убрать.